Привет, с вами Александр. Еду в Советск. По дороге покажу, какие у нас дороги. Вот сейчас 0,5 километра я проехал. Здесь вот у нас кафедральный собор. С центра города выезжаю в сторону города Советска. Кто не местный Советская, это граница с Литвой. Посмотрим, сколько реально километров от центра города до границы с Литвой какое у нас движение по дороге может быть что-то расскажу но это будет короткий ролик так буду изредка включать камеру уже выезжаю из города это микрорайон восточный магазин метро окружная дорога впереди покажу вам с какой скоростью у нас ездят машины по трассе вы очень удивитесь с какой скоростью у нас ездят машины по очень хорошей дороге вот такая шикарная дорога начинается сразу после калининграда ограничение скорости 110 км в час я еду, меня никто не обгоняет, еду, ну, где-то было 120 примерно. Народ едет потихонечку, видите, впереди едет машина. А километров 100 едет. То есть многие едут по такой дороге, где-то едет 100 километров. Зеленые поля. Сегодня 5 декабря. Сколько он едет? Да километров 100 примерно. До Квардейска 21 километр, до Черняховска 66. А до Советская куда я еду, наверное, около 100. Сегодня тепло, градусов 5-6. Пару дней назад было прохладно, были заморозки, но снега не было. Вышки стоят, не вкачают. Почему-то они не работают, раньше они работали. Обогнала меня машина первая за столько километров. А такси едут медленно. А тут вот радар стоит. Вот он, наверное, Бэху эту и поймал. Потому что ограничение 90 километров. А сколько она летела, неизвестно. Бараны гуляют прямо около дороги. Такие вот пешеходные переходы ограничения 70. Часто ставят камеры в таких местах. Обратите внимание, вот скорость 100 километров, чуть больше. Впереди три машины. Вот такая вот примерно скорость. Да, здесь ограничение 90, но камер то особо нет. Конечно, могут попасться мобильные камеры. Калининградской области особо не гоняют Пишите в комментариях, с какой скоростью вы бы ехали, если бы у вас были такие дороги От Калининграда проехал 40 километров, за это время меня обогнала две машины Скоро такая широкая дорога закончится и будет одна полоса туда другая обратно Скоро будет поселок Толпаки В Толпаках находится крутая Чебуречная очень популярная у нас и многие когда едут по этой дороге останавливаются в этой Чебуречной все, дорога сужается, и теперь одна полоса туда, другая обратно. 54 километра с центра города я проехал. По хорошей дороге две полосы туда, две обратно. Получается километров 47. Дальше пойдет такая дорога. Впереди поселок Толпаки. Там я поверну налево в город Советск. Барашки гуляют. Поселок Толпаки Смотрите, как интересно, столбы подвешены Вдали от дороги Нигде такого не видел Черепичные крыши на домах толпаках как нескольких кафешек Вот кафешки разные Вот это вот Чебуречная толпаки знаменитая. Поворачиваю налево на Советск. 56 километров до Советска. Прямо дорога на Черняховск. Черняховск, Гусев, Нестеров. Советск 56, Рига 323 километра. тоже видите как столбы подвешены сделаны наверное для безопасности никто не обгоняет все медленно едут вот. сзади правда машина меня догоняет может быть будет обгонять аккуратный домик черепица немецкой в области домов с немецкой черепицей это смотрится очень красиво дорогу мой что это такое течет непонятно вытекает какая-то ерунда из машины слева деревушка типичная для калининградской области не совсем заброшено бывают конечно такие заброшенные домики встречаются Редко у нас встретишь заброшенные деревни, там заброшенные дома. Конечно, такое бывает, но не так часто. Не так, как показывают в российских городах, что там куда-то заезжают, а там просто в деревнях никто не живет. У нас вот такого, я не знаю где, если такое есть, напишите в комментариях, если у нас такие деревни. Я обязательно съезжу туда, поснимаю. О, меня обгоняет третья машина за 70 километров, которая проехала от Калининграда. Ну, я медленно еду, вообще, если так посмотреть, я не гоню. Вы видите, вот впереди эта машина едет, тащится, и я за ней тоже тащусь. Знаки обгон запрещен. Красивые поля, конечно, зеленые. Надо его уже погнать, но надоело за ним ехать просто. Как раз знак, что все разрешено. Конечно, не делать и так снимать и обгонять кого-то не очень безопасно совсем не безопасно до Советска 36 километров до Рики 303 километра догнал Ауди, которая меня обогнала вот какое-то время за ней еду все равно он никуда не спешит вот около 100 километров едет 82 километра поехал от центра города совсем скоро будет город Советск раньше советскую немцев назывался Тильзит. Очень красивый городок. Конечно, когда его отреставрируют, приведут в порядок дома, вот это будет вообще шикарный город. Там очень много красивых домов. Советую посетить Советск. И вообще многие люди, переезжающие в Калининград, именно переезжают в Калининград, либо Города побережья, хотя область у нас очень достаточно интересная и недвижимость здесь недорогая. Но можно спокойно жить в области, дороги хорошие, но большинство предпочитает вот жить именно в Калининграде. Сзади меня догоняет машина, микроавтобус. Это четвертая машина, которая меня обогнала. Еще БХ сзади едет. Та точно должна обогнать Вот куда он спешит на миг так Это впереди поселок Большакова Достаточно большой поселок ну, Как выглядит, смотрите вот, Практически все дома покрашены Впереди вот красивое какое-то здание Большакова Вот на этом доме черепица немецкая А здесь уже сделали металлочерепица Почта России. Тут церковь. Немецкая брусчатка. Такие домики часто встречаются. Камера стоит. Дом дорог подрезает деревья. 40 километров в час ограничения скорости спокойно медленно проехать и показать вам какие у нас поселочки вот магазины такие на еще советских времен вот типичный поселок для калининградской области школьный автобус до Аиста около дороги прямо еще одно прямо дорога пошла на небо а налево Советск. 8 километров осталось ехать до Советска до границы с литвой ну до границы может быть там чуть побольше еще по городу надо ехать что он так остановился? Странно. А, да. а вот уже и Советск. Какое-то время уже еду по городу Советску. Скажу честно, мне пришлось остановиться, вернуться назад, чтобы снять вывеску советскую потому что я не успел вовремя включить камеру потом что-то нажал не то на камере и стало непонятно снимает она или нет поэтому мне пришлось остановиться и разобраться с камерой поэтому наверное минут пять нужно отнять от времени которое я ехал от калининграда до советска тут пробочки даже видите, какое движение видите? Приезжаю в Калининградскую область, стоит съездить в города области, а не только Калининград и Приморские города. Советские есть неплохие гостиницы, в которых можно остановиться. Вообще городок очень приятный. Какие красивые дома. Все-таки последние годы наводится порядок в городе. Уже красивый домик ремонтируется. Так, впереди кирпич. печь. надо как-то объехать. О, идет все спокойненько. Так, меня посмотрел. Я ему мешаю ходить. ходить там, где он хочет. Что-то мне такое звенит. Не могу понять. Это такое может быть. Нашел, что звенело. Теперь должно быть потише. Такая блюшечка неровная здесь. Все равно звенит. Ладно, сейчас я разберусь этим конкретно. мелкая брусчатка но если сейчас дорогу не найду то буду уже включать навигатор хотя в советский то не так -то много домики вот это все конечно улицы привести порядок будет красота вот смотрите впереди слева какой красивый дом шикарный просто домик И камера так здесь только прямо Пешеходная улица. Вот, да-да-да, там граница. Я точно знаю, этот страшный 12-этажный дом стоит около границы. Какой -то флаг большой. Да, дорога, конечно, жесть. Просто жесть. Надо, конечно, знать, как по ним ездить, а то можно, наверное, что-нибудь оторвать. Широченная дорога из брусчатки из мелкой. Представляете вот это все выложить? Сколько это труда? граница. Может, проехал Луиза. Да, вот Гос граница, видите? Литва. Почему-то стрелка стоит направо, Гос граница. же должна быть вот тут, да, Гос граница так что вот доехал сейчас остановлюсь и давайте посмотрим сколько у меня километров на это вышло Так, Значит, это у нас расход топлива так так так 68 километров в час средняя скорость 1 час 46 минут Ну, короче час 40 это от центра города до сюда 120 километров но ну, можно наверное там вычесть еще километр где я там разворачивался чтобы снять въезд в советск так что вот так вот за час 40 можно добраться сегодня суббота сегодня мне ехать еще нужно в янтарный а потом в калининград уже то есть я сегодня покатаюсь конкретно так что всем пока, подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайки, дизлайки. С вами был Александр.